Привет, друзья, с вами Алексей из Latitude. У нас большое пополнение ассортимента древесно-полимерного композита. Это производитель Timbertex. Сейчас они разобраны, лежат на полу. Я решил именно в этот момент их снять, чтобы вам было более наглядно показать, из чего они состоят и какими элементами они сопровождаются. Мы сейчас заводим четыре цвета этого производителя. Кедр, мультикрем тик и венге первые три отличаются тем что у них так называемая глубокая фактура дерева или 3d поверхность четвертый цвет венги это гладкая поверхность с переливами цвета от от темно-коричневого и светло-коричневого к черному так называемый color mix первое с чего хотел бы начать это Светлое ограждение под состаренное дерево. Эти ограждения уже, скажем так, следующего поколения, э, они выполнены по технологии Color Mix, то есть э, переливы цвета от темного к светлому и э, 3D-фактура дерева, глубокая фактура, которая при освещении э, различном особенно себя ярко выражает и придаст прекрасный внешний вид вашей входной группе, террасе или беседке, или это будет небольшое крыльцо, выглядеть в любом случае будет шикарно. А также вы можете видеть из, ну, из отдельные конструктивные элементы. Это столб с сечением 100 мм, перила, перила фигурная и балясина. Столбы сверху закрываются крышками из этого же материалов точно в цвет. И юбки, чтобы скрыть, здесь будет закладная деталь, металлическая чуть выглядывать на которую столб одевается чтобы ее скрыть надевается такая небольшая юбочка я начал с обзора ограждений но в этом же цвете все эти цвета сопровождаются дополнительными элементами чтобы вы собрали полный набор скажем так для террасы крыльца или беседки это террасная доска она с одной стороны вельвет, с другой стороны тоже глубокая фактура дерева, точно как здесь. Уголки, планки, это чтобы декорировать углы и различные примыкания. И массивная, массивная полнотелая широкая ступень с подступенком. Подступенок тоже можно ставить в 3D фактурный стороной, либо гладко шлифованный. Довольно большой выбор элементов для того, чтобы такой прекрасный внешний вид сделать завершенный. Кит продаж – это коричневые цвета, их все равно ставят там 70-80% клиентов. Коричневый теперь представлен в трех цветах – коричневый с красноватым, кедр так называемый, коричневый с желтоватым – это тик, и коричневый венге – всем привычный именно эти ограждения они не без 3d фактуры если вам не нравится допустим узор дерева то можно взять просто шлифованный тоже по технологии color mix цвет меняется то есть они неоднородные с небольшим переходом цвета от светлого к темному коллекцию венги, гладкие ограждения можно сопроводить террасной доской с 3d фактурой есть уголки 3d уголки с фактурой дерева, есть обычные, планка доборная тоже. С одной стороны гладко шлифованная, с другой стороны фактура под дерево То есть можно еще и э, позаморачиваться, пособирать себе прикольный внешний вид, как вы хотите. Цвет тик мне тоже очень нравится, от темно-коричневого до желтоватого, с, с темными вкраплениями, с фактурой дерева. Э, есть перилка гладкая шлифованная. Фигурная, кругленькая, есть э, перила большая, квадратная. Собирайте, как хотите, чаще даже люди ставят э, эту, эту перилу, как бы нижней, и сюда еще одну, в принципе, ограждение можно собирать э, э, любой конфигурации. Здесь мы разложились с прямыми балясинами, но можно делать любую как как как вы балясины внутри секции разложите как вы захотите так и будет у нас на сайте масса примеров в разделе выполненные работы заходите смотрите давайте задание монтажнику как вы захотите так и все так все и будет как я сказал я бы сам не знаю какой бы выбрал цвет но если бы прям меня приперли к стенке и говори какой выбирать я бы выбрал наверное все таки цвет кедр это коричневый с чуть-чуть с уклоном в красноватый. На нем особенно выгодно смотрится эта глубокая фактура дерева. Просто бомба, козырно. Мне очень нравится. Чем отличаются эти ограждения с точки зрения поверхности? Например, вот эта гладкая поверхность. У нее есть преимущество, если вдруг образуется пятно или что-то вы нарисуете на ней, то есть какая-то сверху будет она испачкана, вы можете верхнюю часть снять и не будет видно пятна. То есть вы не испортите поверхность, потому что она прокрашена в массе. Например, мы взяли доску из, из такого же материала, вы ее на 4 миллиметра в глубину, и она фактуру сохраняет полностью весь цвет внутри видно как он распределяется окраска С фактурными ограждениями такой номер не пройдет то есть если образуется пятно то если вы его уже будете счищать снимая поверхность то пятно уже будет заметно оно будет более светлое но здесь сама поверхность глянцевая и сопротивляется образованию пятен. Если вам нужна консультация, помощь в подборе материалов, демонстрация материалов вживую, а в вашем городе нет филиала Latitude, нет шоурума, звоните или пишите на WhatsApp, совершайте видеозвонок. У нас огромный шоурум, все детали в наличии, я вам все покажу с линейкой, покажу, как они друг другу подходят, как монтируются. То есть всю информацию вы получите, как будто вы просто пришли в офис. Если у вас есть размеры, также присылайте на WhatsApp или на почту, созванивайтесь с нами. Мы считаем по вашим размерам, делаем бесплатно 3D модель. Если нужно согласовать дизайн или как раз как будет ставиться ограждение, как будет лежать доска, как зашивать цоколь террасы, если какие-то моменты требуют согласования внешнего вида, мы вам бесплатно сделаем 3D модель. Когда вы подберете материалы, будет согласована смета, подписан договор мы вам сделаем доставку на объект либо до терминала транспортной компании, причем наш логист смотрит на стоимость доставки, если дешевле транспортной компании сборным грузом отправлять, если допустим доставка небольшая то отправим транспортной компанией. Если уже груз набирается, и транспортная компания получается дорого, отправим отдельной машиной либо до грузом, Это уже задача логисту ставится и он решает ее за вас. Либо можете с указанного склада совершить самовывоз. В общем, связывайтесь с нами, и мы ваш запрос удовлетворим любыми возможными способами. Вы получите итоговый результат.